Четверостишие В 1783 году Основание. Екатерина да, повелела в бухте Ахтияр основать город Герой Севастополь Ничего ни слова и ни вздоха, После бурь прояснится лазурь, И тогда кусты чертополоха Поглотят страны большую дурь.